Доброго времени суток! С вами на связи Лотникова Лёля. И сегодня мы с вами будем знакомиться, как сделать, оформить заказ главного сайта компании «Рифм» с вашего личного кабинета на город Георгиевск Ставропольского края. Что мы для этого делаем? В первую очередь посмотрите электронную почту. Вам на почту пришло письмо, где есть ссылка главного сайта компании Reflame. Вы ее копируете и вставляете вот сюда в адресную строку. Далее там же вы найдете логин и пароль от вашего личного кабинета. Чтобы в него войти, мы кликаем на слово «Войти» справа вверху. Вот видите, мышку навела. Кликаем. Вводим номер консультанта. Это будет логин. И пароль, тот, который вам присвоился при оформлении личного кабинета. Ввели пароль. Кликаем на слово «Войти». И перед нами открылся ваш личный кабинет. Здесь очень много информации на этом сайте. Вы будете знакомиться, как только у вас будет время. А сейчас мы будем говорить об оформлении заказа. Слева вверху вот я мышкой навела на слово «каталог», и перед вами открывается каталог «Действующий», и вы также можете посмотреть «Действующую книгу красоты». Кликнув на все каталоги журнала, вы будете знакомиться и с другими каталогами, но сейчас мы будем говорить о о действующем каталоге кликаем на слово "открыть каталог" и перед нами открылся каталог, который, с которого сейчас можно заказывать э, оформлять заказ. Чтобы его полистать вот здесь по центру есть птичка, вот я мышку навела, вы на него кликаете эту мышку и странички перескакивают. Можно назад точно так же его перематывать. Можно вот здесь бегунок есть вверху, смотрите, я мышку навела. Бегунок по страничкам можете его провести, то, что вам необходимо, на том вы и останавливаетесь. И таким образом мы с вами листаем так, как нам нужно каталог и выбираем все, что необходимо. Допустим, как же нам разобраться выбрать с электронного каталога губную помаду, определенного тона. Как мы это делаем? Вот смотрите. С, по центру внизу есть зеленый прямоугольник. Смотреть продукты. Кликаем. Здесь предлагается два продукта на этих страницах. Губная помада и карандаш. Но разных оттенков. Как же нам выбрать оттенки? Кликаем, допустим, на губную помаду. Здесь предлагаются оттенки. Как видите, вот здесь вот стоит плюс. Значит, есть еще оттенки. Мы кликаем на «плюс» и появляются другие оттенки, которые нам необходимо выбрать. Какое мы хотим с вами количество? Вот здесь мы определяем, какое количество какой губной помады мы с вами хотим выбрать. Как же выбрать именно оттенок? Вот смотрите, есть слово «подробнее». Кликаете на слово «подробнее». Перед вами открывается вот такая страничка. И здесь вы можете выбирать любой оттенок, который вам необходим. Вот, допустим, мягкая корица. Вас это устраивает, вы кладете в корзину. Но вам еще хочется и вот этот оттенок. Это будет красный апельсин. Вас это тоже устраивает, вы кладете в корзину. В общем, губные помады мы с вами в корзину положили. Далее мы с вами возвращаемся. Далее мы с вами возвращаемся в каталог. И листаем, что нам еще необходимо. Все, что нам необходимо, мы здесь выбираем. Ну вот, допустим, вот эту туалетную воду мы хотим положить к нам в корзину с вами. Кладем «Посмотреть продукты». Точно так же заходим посмотреть продукты. Здесь у нас один продукт, мы его можем сразу в корзину положить, не выбирая дополнительных оттенков и все, что, нам, ну, что я ранее говорила. И таким образом у нас формируется с вами заказ. Если у вас уже есть электронный каталог, это я вам сейчас показала, как с электронного каталога. Если у вас уже есть электронный каталог, вы можете оформить заказ с бумажного каталога. И как это делается. Вот я мышкой навела на слово «быстрый заказ». На слово «быстрый заказ». Кликаете на него. И вот смотрите, когда вы делаете заказ, вот здесь вот эту информацию под словосочетанием «быстрый заказ» обязательно познакомьтесь. Здесь компания рекомендует коды как для отказа, как для дополнительного. И обратите внимание, что за размещенный, но не полученный заказ взимается штраф в размере 200 рублей. А при доставке заказа авиа или ЖД транспортом, это плюс за доставку данного тарифа, который у вас существует. Будьте внимательны, если вы готовы сейчас, вернее, вы готовы получить и оплатить заказ, значит его делайте. Если у вас еще нет возможности, то можете немножко повременить. Но, как для новичков, всегда очень много делает компания льгот, и вас менеджеры с этим познакомили. Итак, допустим, нам нужно с вами, вернее, мы с бумажного каталога знаем, какой нам нужен код. Мы вбиваем тот или определенный код, который вам необходим. Допустим, я сейчас вот этот код вбила. В количестве 1, в количестве 1 вот этим бегуночком тоже можете регулировать количество, и вы кладете в корзину. Перечисляете все, что вам, все, что вам интересно. Вот, вы перечисляете, здесь вбиваете, и оно выбивается. Вот тут я немножечко неправильный код сделала. Вот, и как только мы все это заполнили, сколько необходимо, строки вам будут прибавляться столько, сколько вы делаете заказов, сколько вы делаете, вбиваете продуктов, столько и будет строк. И кладем все в корзину. Мы положили с вами все в корзину. Изучили, все ли правильно. Если нам что-то не нужно или мы изобили лишнее, значит вот этим крестиком, где я мышку навела, мы это можем удалить. Если мы посмотрели и поняли, что мы что-то пропустили, мы снова возвращаемся либо в быстрый заказ и начинаем также вбивать, добавлять и ложить в корзину, либо идем в каталог и выбираем в каталоге. Если тут все понятно, мы с вами идем дальше. Как нам посмотреть корзину? Наводим мышкой на слово «корзина» и перед нами высвечивается корзина. Заходим в содержимое корзины. Удостоверили, что все у нас с вами правильно. Тогда мы с вами кликаем на слово «продолжить». Внизу есть специальные предложения. Также знакомьтесь, если вам э, вас это интересно, вы тоже добавляете в корзину. Итак, кликаем на слово «продолжить». Сейчас перед нами откроется самая последняя страница оформления заказа. Вот смотрите, это где мы с вами полностью сформируем свой заказ, знакомимся. Со всеми предложениями, которые еще компания дает и настраиваем доставку к нам, настраиваем доставку туда, где вы живете. Здесь будет очень много предложений еще по различным другим акциям. Сейчас пока вы видите только два предложения как новичок, а потом, когда вы уже будете проходить и стартовую программу, здесь все будет показано и вы будете принимать в этом участие. Итак, мы проверяем с вами наш заказ, который мы положили в корзину. Все правильно, все у нас все сходится, Сколько баллов, како, сколько баллов, в каком количестве, по какой цене все у нас есть. Так как вы новичок, и вы заказываете, так как вы новичок, вы все просматриваете, что у вас обязательно есть каталоги, вот видите, все, каталоги действующие, каталоги следующие, есть каталог, вот вы все внимательно просмотрели. Далее. Опускаемся вниз. Сумма, сумма, бонусы, баллы. Все у нас есть. Настройки личного профиля проверили. И теперь главный момент – это доставка. И сегодня мы будем с вами подбирать доставку в город Георгиев Ставропольского края. Город Георгий Ставропольского края относится к сервисному центру города Краснодара. У нас 17 сервисных центров. Кликаем, выбираем город Краснодара. Обязательно. Далее, потому что именно с Краснодара нам будет с вами идти доставка. Далее, выбираем пункт получения. Это у нас нет других предложений, как сервисный пункт обслуживания в городе Георгиевске. Дальше, выбираем сам город. Так как Краснодар обслуживает очень много городов, мы выбираем наш с вами город, именно Георгиевск. Вот он, Георгиевск. Выбрали Георгиевск. Вот такие у вас должны быть поля вот так заполнены. И последний выбор – это выберите пункт получения. В городе Георгиевских их несколько, поэтому мы с вами выбираем вот, этот, вот это СПО «ВИП Георгиевск Лотникова 3939». 39. Кликаем. Смотрите, сразу же программа нам дает предполагаемую доставку заказа. Как правило, эта доставка, допустим, 24-го, она придет в течение дня к ночи. И получать вы можете заказы четверг, пятница с 10 до 18 дня, а суббота с 10 до 14. Здесь также указан адрес где находится э, СПО 3939. Это по улице Пятигорская 1. Всем известная кафе ⁇ Лакомка ⁇ Это рядом с кафе ⁇ Лакомка ⁇ есть двор. Заходите во двор и поднимаетесь на второй этаж. Там везде есть указатели, как к нам пройти. Если у вас возникли вопросы, то вы можете звонить по вот этому номеру телефона, который указан здесь на сайте. И здесь также указана работа СПО. Итак, мы с вами выбрали доставку. Мы с вами все проверили внимательно. У нас заказ с вами сформирован правильно, как мы хотели. Далее мы с вами опускаемся ниже. И а, если мы с вами а, значит, удостоверились правильности заказа, мы можем э, нажать на «Завершение оформления заказа». Но обратите внимание, что оплата перед получением или оплата банковской картой. Здесь мы с вами можем выбрать как перед получением, так и сразу оплата банковской картой. Но лучше оплата перед получением. Как только придет ваш заказ в СПО в назначенное время, допустим, 24-го, вы идете и оплачиваете заказ самостоятельно, можно в Сбербанке, можно в Связном. Это Как это сделать, мы прикладываем в письме, вы это посмотрите в видеороликах, как это сделать. И с чеком уже приходите в СПО, менеджер вам отпускает, проверив чек об оплате. И, в общем, вся информация о том, как оформить заказ, исчерпана. Кликаем на слово «Завершить заказ» и ваш заказ будет оформлен. С вами на связи была Лодникова Лёля.